Видео снятого из Мариуполя. Ну, скорее всего, они бежали от России. И тут воля другая страна, то есть не с Крыма, потом а с Донецком. Вы всем понимаете, что да, правда, Донец русские половины из Крыма полностью русских. Можно об этом знаете. Они содержали их, как я понял. Ведь в Мариуполе... Чувство что пахнуло? Так, они к нам направлялись, как я понял. Куча тантов, тонов, потом идут киев там куча, кстати, меток идут в Киев, идут в Мариуполь, и все захватывают специально как мировая война. Зачем то нужно. Видео, конечно, жалко, поэтому я хочу объявить одну минуту молчания, если их реально... Одну минуту молчания. Может их много? Ну Как? Ну, достаточно. Эх, может быть, 30 секунд. Ну, в общем-то, в конце ролика я это сделаю. Кто останется, тот уже будет чувствовать Украину. Если кто уйдет, то... Не будет Украины, как я понял, запомнить это все. Сейчас буду рассказывать, почему они так сделали. Немножко рассказал, что есть куча болтальонов, они за это запланировали так в 2008 году. Сначала захотели Израиль вроде бы или как-то в другую страну. А потом уже в 2014 там, Крым э, без оружия. То есть показали оружие, немножко стремились, сказали, уложитесь. В Украине вообще там салдов не было. Ну, может, было. Их расстреляли, но в новостях я не идут, пока их не было, официально их что не сказал, значит, все, их там не было, Россия захватила специально их, никто об этом не говорит, стрельбы не было, там не было, они были во Львове, честно, поэтому расстреливали во Львове, потому что там есть военные, тренируются очень мощно, кстати, там, кстати, во Львове есть тюбер один. и мы скоро уже 16, мы 16 уже, класс грубо говоря, он, а, блин, ничего не видно, я, я темный, точно темный, и, грубо говоря, он, наверное, в шоке, там писал, вкладывать деньги в Украину, чтобы помочь армии да, реально жалко, прям, всю Украину, почему не всю Россию? Почему Украина не может всю Россию бомбить? Я бы, конечно, хотел, чтобы Россия проиграла все фронты. Я в Украине все. Почему? Некоторые там, в СМИ новостях даже люди писали, это им наложил каши здесь, сказали, что мы вторжение не говорили, ну военные действия. Да, по закону, по закону. Э, ну, если Украина не хочет, то она имеет это право. А если берет войска, то все. Они продолжают говорить, мы хотим помочь. А если Украина сказала, нет, у нас войска, они сказали, мы хотим помочь жителям, а войска это государство, поэтому они хотят против нас. То, наверное, даже вот не знаю, напиши в комментариях, как ты будет отреагировал или танки ходят или что там происходит быстик пугают не все. мне жители убивают вот ролик просто что вышел так что оцените этот ролик лайком подписка чтобы все знали какие русские с двух сторон не понимая чего, они просто хотят что побыстрее украинцы уезжали а если тормозят то их убивают ну да может быть украина тормозит вот так понятно у вас как -то тоже будет вот такое, в России, ну, почему в России никто не трогает вторжением, не вторжением, а военным действием, просто войны действия, пойдут это все, я смотрел еще вот эти карты Таро, там, всякое такое, говорят, что не будет войны, это будет просто конфликт, угу. конфликт образовался в войну, карты обманули, я ей пишу, она их не играет. русская, вот какие русские трусы, да, можно сказать так, ведь реально, почему они отступают, да, кстати, в новостях, что они отступают, вполне обратно, украинцы в укрытие, у нас это значит хорошо укрытие А в России, не знаю как, мы никогда в жизни не нападали, прям на Москву, в а, жизни нападали, да, отлично, у нас такое, ну, Россия тоже потом какая-то история, и специально мешает вот история вот нужно отомстить а реальность ни одного слова не было поэтому всем будет просмотр продолжайте верить в украину просто постоянно место но я бы не знаю возможно россия расколется сама если украина хочет схватить россию то сначала нужно потом никогда она побороет как там убьет какая-то кстати не остали акция потому что понимают что русские убивают много убивают украинцев тем самым они их точно больше потому что их там количество новичков просто нашли их управили много потом сказали что уже выхода нет пройти помогать России. Пой надо, вот в нужно помочь России. И другие помогают, потому что сказали, нужно делать. И там точно не мешали Ну, грубо говоря, я же говорю, что русский голос это самая страшная штука. И повторю еще раз, что русский голос это самая страшная штука против людей. Потому что скажешь, орангом то все другие спухаются, а те, кто выстоит, тут будет сражаться. Ну, например, как Украина, Ведь мы рядом с Россией, нам не страшно, и они, ну да, напугали, да, поубивали, да, такое Вообще в комментариях какие были новости? Ведь самое только продолжается. Все Россия может и напасть, и поубивать, и что хочет. Да? Когда это все закончится, тогда мы нападем уже. Напойдем, ну, наверное, давайте напойдем, вот в а, да, они не хотели вот у меня сначала свои ведь э, Одесса там было прикольно зато все разрухи знаешь, как бы, смотришь сериал Наруто там тоже разруха и как будто я, типа, того Наруто да и в самом будет прикольно, и будет все начинаться прям вот, вот так вот. То есть ну, Украине много бизнесменов теперь сейчас у них утери, попытки. То есть у меня есть шанс вырваться. Вот. Я вырвусь. Уже не стану бизнесменом. Но конкуренция упала. Это хорошо для меня. В любом случае хорошо. Даже если Россия не напала. Но если напала, то есть бонус того, что я убеждаю украинцев. В чем там? Ведь все будут строить мосты сломанными. Вот долларов, так бедность, сытость, ну точнее, я специально делать так, чтобы мы стали голодными, потом как умерли в вот. голод, То есть она не всю войну чтобы пускает, она специально делает так, чтобы заводы бахкали, хлеба не было, еда не было, воды не было, и чтобы мы все здесь умерли в Украине. Вот их а тактика, как я понимаю, новая. Поэтому они разделяются на фронт. Чем это да и бомбить не тактику, блин, делают а Одессу, в общем, всю Украину хотят захватить, чтобы мы остались без еды, все такое, без войск, и тогда мирно жители, которые хотят до еды, к путин, до войска, ой, за защиту, гарантию ведь украинцы так у нас были грандию, а, кстати, Россия хотела сказать, что мы, или что, что? Сейчас президент Литвы говорит. А, ну понятно. Ну в общем-то России хотела хотел сказать, мы заберем Украину и потом придумал, э, сказал еще другое слово, то есть она хочет еще Ах, мысли, конечно, Россия это капец. то она хочет это то она хочет тоже. думаю правильно, Россия. что ты хочешь, а? Сокотит Россию? Заходить полностью украинцы, всех убивать? Или же ты хочешь просто освободить украинцев? не то, и то. Ага, халтурщик. Угу, халтурщик. Хочет легко. И освободить и убить украинцев. Потому что знаю, другой народ всякое такое. Переменой. Ну, грубо говоря, он же вырос, фей, переманить украинцев на свою сторону. Но нет, так было. Парни с этого не хотят. А путин все равно? Нет, я его заставлю. и не будете ложиться не тут. Ну, как-то так вот. Кстати, говорят, что он бессмертный. Ох, ох, ох, это круто. Оно. Надо пробовать такую, как у него. Бессмертность. Интересно, она вечная. Но... Он понял, что он бессмертный, теперь он будет делать, что хочет. Ведь он и правда делает, что хочет? Скажите мне в комментариях. Если да, то значит он бессмертный. Если не, значит он не бессмертный. Он делает, что хочет. Он хочет заходить, заходить в США. Но он так думает. Думает еще. Мысль у него есть. У него есть голова, он не что в русском. Что он нападет на США. Одного, то будет еще сильно... Естественно, время Украину, потому что это славьяна, спасение, выгодом, выгодом. Почему не сразу не напал? Это потому что лень. Потому что вкус снятия это Украина. Вот и все. Логично все должно быть. Все просто, все должно быть логично. Путин такой человек. И он бессмертный. Это очень плохо. Люди умирают, а он бессмертный. Пиши в комментариях новостям, я тебе обсужду лучше роликов.